Mm. <music> Очередное исследование медиков и биологов КФУ вот-вот откроет новейшую страницу в истории медицины. Ведь до недавнего времени в нашей стране не практиковали лабораторную оценку энергетического статуса клеток в классической медицине. Такие методы хорошо известны в молекулярной и клеточной биологии, но только не находили свое применение в клинической практике. Теперь все изменится. Биолог Иммунологической лаборатории Гульзада Тарасова не первый год разрабатывает новые лабораторные тесты оценки биоэнергетического статуса клеток и митохондриально адресованных лекарств веществ. Благодаря данной разработке Гульсада одержала победу в конкурсе 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан. То есть мы изучаем грубо говоря митохондрии. Митохондрии это вообще один из важнейших элементов клетки играющий ключевую роль в жизни самой клетки. То есть Какие-то нарушения в работе митохондрии приводят к гибели клетки, соответственно, каким-то пагубным последствиям. Работает Гульзада с целой группой исследователей. Пообщавшись с одним из них, нам удалось выяснить, с какой проблемой столкнулись ученые. Основная проблема, которая стоит перед трансляционной медициной, это найти методические, достаточно простые эквиваленты фундаментальных методов исследования с тем, чтобы их можно было сравнительно легко применить в рутинной лабораторной медицинской работе. Работа проекта проходит с цельной кровью. Благодаря такой работе исчезает необходимость в достаточно трудоемких методах извлечения клеточных популяций из крови. Разработанный нашим нами метод оценки биоэнергетического статуса клеток позволит выявлять и позволит развить персонифицированную медицину и проводить мониторинг больных нейродегенеративными заболеваниями. Это такие заболевания, как, допустим, синдром Альцгеймера, синдром Паркинсона и а, митохондриальных болезней. Эритроциты, лимфоциты, нейтрофилы, моноциты, тромбоциты. Используя метод... А... Многоцветной проточной цитометрией и специфическую прокраску мы можем определять энергетический статус в каждой из перечисленных субпопуляций в достаточно короткий промежуток времени. То есть сама методика занимает ну, не больше 30-40 минут и абсолютно нетрудоемно. Надо работой ученые трудятся три года. Исследование уже принесло первые результаты. Так что можно не сомневаться у проекта по формированию оценки биоэнергетического статуса клеток и митохондриально адресованных лекарственных веществ в большое будущее. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз.